Вот, это раз. Второе. Для поднятия доверия в военных мы хотим создать пресс-центр. Это уже было до этого одобрено военным комиссаром, полковником Козыгром. Вот, добро нам есть, и начата работа, перенимаем опыт других, проводим сейчас консультации. Делаем пресс-центр военкомата для того, чтобы объяснять людям, что военкомат сейчас делает, почему людей хватает на улицах, вот, из-за чего все это происходит. И во всех этих проблемных моментах э, мы хотим наладить постоянное общение военкоматов с людьми. А э, создание этого пресс-центра мы планируем в дальнейшем сделать отдельную пресс-конференцию, пригласить с ней. Вот, и я думаю, работа в этом вопросе тоже пойдет хорошо дальше. По поводу самой системы добора. Конечно, отказаться от повесток сложно и насильственного метода привлечения вооруженной силы. Но мы знаем, как задействовать некоторые механизмы интернет-маркетинга и другие, которые применяются в бизнес-процессах для агитации военнообязанных для вступления вооруженной силы Украины. Вот, у нас работает команда отличных специалистов. Уже проведены несколько тренинг-конференции с работниками Вот Вырабатываем политику, как мы все это будем делать. Уже на днях будут первые результаты этой проделанной работы. Вот. Ну, в принципе, это основные шаги, которые мы хотим сделать. Но главное в этих всех шагах, это смена принципа. Чтобы не Брать человека на улице, хватать, запихивать по вести вести военкомат. А это должно быть в основном на добровольных началах. Для этого нужно с людьми разговаривать. Вот это наша основная идеология. Спасибо. Я бы хотел сказать еще об удобном за которое нас отвечает военкомат. Это не только призыв на срочную службу, мобилизация, но и комплектование территориальной обороны. Я в силу своей волонтерской деятельности с октября прошлого года занимаюсь территориальной обороной в Харькове. И вот если Алексей видео работу военкоматов изнутри, как военнослужащий, призванный по мобилизации я взаимодействовал с военкоматами эй, снаружи. И э, глядя на работу военкоматов, я, вот знаете, пришел к такому выводу. Вот что отличает волонтеров от сотрудников военкоматов? Мы волонтеры, мы работаем на результат. Нам надо, чтобы поставленная цель была достигнута. А, к сожалению, многие работники военкоматов, они работают на процесс. То есть их задача состоит в том, чтобы не оказаться худшими по показателям, отчитаться перед вышестоящим начальством и, соответственно, прикрыть себя от возможных репрессивных действий со стороны начальства. Вот такой простой пример. По Украине летом проводились сборы отрядов территориальной обороны. Харьковская область тоже принимала в них участие. Со всех районов были собраны группы людей. В горе пополам отряд обороны был скомплектован. Причем тоже в комплектовании куча вопросов. С одной стороны, людей, которые шли туда добровольно, не брали, людей принудительно, как моего университетского товарища, он пришел получить какую-то справку в военкомате, ему вручили повестку, и он принял участие в сборах этой территориальной обороны. А с другой стороны, одна из организаций, с которой мы сотрудничаем, от нее пошло 20 человек, а взяли только 5. Но это еще полбеды. Сборы прошли, галочка была поставлена, отряд был распущен, больше э, никаких совместных учений не принимает. Но Приходит с Генерального штаба директива сформировать стрелковый батальон. А так как людей особо нет, то тех же самых людей, которые уже были показаны как отряд территориальной обороны, опять собирают на сборе и показывают как стрелковый батальон. То есть мы видим, вот сам принципиальный подход, это показуха и очковсирательство. Вот мы хотим, чтобы этого не было и чтобы люди, которые служат военкоматов, были настроены, как и монтыры на результат. Какими методами это будет достигнуто, это уже вопрос дискуссионный. То есть, раз мы за это дело взялись, мы результат, по в Харьковской области мы результат достигнем. И наши военкоматы, мы, конечно, не берем на себя какие-то временные рамки, потому как много, может, надводных камней, но результат будет достигнут, и наши военкоматы будут работать так, чтобы приносить результат. Еще хотелось бы сказать о мобилизации. Мы, конечно, не одобряем методы которыми привлекаются потенциальные военнослужащие, но мы должны прекрасно понимать, что количественный показатель должен выполняться. Потому что, что значит, если количественный показатель не выполняется? Это значит, что люди, призванные в третьей, четвертой волне, должны служить больше. То есть, если их заменить неким, то фронт оголяться не будет. Значит, этих людей просто себе правдами и неправдами будут задерживать и затягивать демобилизацию. Поэтому количественный показатель кто тот платный должен выполняться. Но должен выполняться не за счет случайных людей, навобленных в метро или возле магазинов, а людей, которые пошли туда осознанно. А для этого то, о чем говорил Алексей. Должна быть проведена соответственно, социологическая работа, выбраны целевые аудитории потенциальных людей, которые не будут бегать от призыва. Должно быть, быть восстановлено доверие общество к военкомату в частности, и государству в целом. Потому что, почему многие люди не идут по мобильницам, потому что не доверяют государству, не доверяют военкоматам и опять-таки возвращаются к территориальной обороне. То есть, если люди записали, смотря территориальные обороны, а потом их уже показывают как Серековый батальон, а это потенциальная перспектива отказаться на солнечном Донбассе, то, естественно, этим, Убивается вся идея территориальной обороны, дискредитирует данную идею. И потом гораздо тяжелее привлекать новых добровольцев для участия в армятах территориальной обороны. А это мы все понимаем, что число людей, готовых ехать в АТО, оно существенно меньше хакер, чем число людей, которые готовы с оружием в руках защищать свой город. И вот те люди, которые потенциально могли бы привлечены к этой миссии, то есть получить... Соответствующие военную подготовку, организоваться и в случае необходимости сайта на города, они такими действиями отпугиваются. Более того, люди, посмотрев, как это работает в реальности, и перестав доверять военкомату, они скорее пойдут в какие-нибудь добровольческие структуры, не государственные, например, в добромольческий украинский корпус, и уже там проливантовку будут готовить защищать свой город, чем государственные структуры. Фактически мы говорим о том, что такими действиями военкомат подрывает политику президента по установлению государственного контроля над добровольческими структурами, об их интеграции в госструктуре. То есть потенциально добровольцы отпугиваются от государственных структур и наоборот идут в негосударственные, что, естественно, чревато ну, самыми серьезными последствиями. То есть это довольно важный, серьезный момент, на который стоит обращать внимание. Я с вашего начну. Вы говорите о том, что начать этот процесс нужно с того, чтобы разговаривать с людьми. Но это может занять... Довольно длительный период, и мобилизация она по срокам четко ограничена. Вот вчера в Фейсбуке анонсировали проведение сегодняшней пресс-конференции и дали телефон горячей линии, куда могут позвонить с предложениями, с конструктивными предложениями. Вы понимаете, да, что такое горячая линия? Нам вчера поступило около 20 предложений. Уже вот буквально зала полнено. То есть, очень То много... есть, да, да, это очень Это совершенно верно. Но хочу подчеркнуть, что, безусловно, время не терпит. Да, мы все понимаем, в каких реалиях мы живем. И не хотелось бы затягивать. Я думаю, что основную схему и концепцию с пониманием, какие законодательные инициативы придется менять, потому что, безусловно, изменение структуры военномотов затронет изменение законодательной базы. Потому что вынос через комитеты на Поэтому думаю, что обсуждение давайте, ну, если можно, я так диктаторским методом обозначу 10 дней. Вот мне бы хотелось, чтобы это было не больше, чем 10 дней. Прием, уча... Прием э, замечаний и внесение предложений по реформированию системы военкомата. Если, если мы озвучиваем ну, вот, именно этот срок, хотелось бы, чтобы оно дальше не затягивалось. Безусловно, я отдаю себе отчет, что столь масштабная э, реформа, она э, где-то в процессе обнаружится какие-то подводные камни, которые мы не учли на начальном этапе, и что-то придется обсуждать или менять, но это уже будут частности. Но основное, да, что, э, основное, что э, могу анонсировать. Ну, вот эта бесконечная череда справ, в которой э, данные уже находятся в системе государственной, ну, в, в органах государственной власти, да, вот. мы же получаем сами паспорт, эти данные есть у государства, мы получаем идентификационный код, у нас рождается ребенок, и свидетельство о рождении. Э, на сегодняшний день система военкомата построена таким образом, что человек сам при рождении своего ребенка должен зачем-то прийти в военкомат, и подать справку, что у него родился пятый ребенок, например. Но дело в том, что в органах государственной власти уже есть эти данные, э а, а система построена таким образом, что порождается количественная э вот это вот э это просто бюрократия. Да, то есть ну, бю бюрократия, она касается даже тех сфер, которых можно было бы избежать именно э автоматизации. То есть если будет доступ там, к тому же. Э органа местного самоуправления, да, вот там у вот, борсовейца сидит девушка, у которой есть данные на каждого человека. Ну, есть такие люди, поверьте, как-то же налоговая, как-то нас отслеживает, правда? И, и понятно, что Нет. родился ребенок. Если эта девушка будет вносить данные не только о себе в базу, но еще и в Анкомат, то совершенно будет понятно, что человек, у которого на днях родился ребенок, пятый или третий или четвертый, ну никак не может пойти служить в армии именно сейчас. И хорошо бы ему повестку не высылать, чтобы ну, не нервировать маму, дать возможность ребенку подрасти. Или же, допустим, э, система здравоохранения. Да? Почему у нас э, не компьютеризирована база наркологов и психиатров? И почему они не могут подавать данные на тех людей, которые категорически не могут быть призваны? Могут же? Могут. У них все равно есть эти данные. У них все равно есть люди, которые этим уже занимаются. То есть они подают данные и в военкомат. То есть вот, э, автоматизация она будет касаться и вот таких вот сфер, где масса справа. И опять-таки э, система прописки у нас аннулирована, она заменена на слово регистрация, а вот сыны не там. То есть человек то должен с ними ездить и какие-то справки подавать, потому что в военкомат. Поэтому у нас зачастую бывают э, я, я, например, сталкивалась с такими случаями, когда человек уже полгода служит в армии на передовой, а ему в очередной раз приносят домой повестку. То есть военкомат вообще не знает, что этот человек служит. Ну, как бы это все потом обрастает анекдотами, да, то есть оно становится забавными ситуациями, но на самом деле э, это показатель неэффективности работы системы, о том, что там ни о какой, ни в каком системном учете. Речь не идет. О резервистах я вообще молчу. То есть, если нам понадобится срочно 20 танкистов, то военкоматы их вручную, но как-то очень долго будут искать. То есть, они, потому что у них нет системы э, сортировки, поиска и призы. Она есть, но она устарела. Ну, она есть, но, конечно, она устарела. бумажки, типа, ну да, она есть. Она есть папка, вручную перебирают. Если человек меняется в военкомате, то он там может следующую же эту картотеку вручную даже перебрать только не может, потому что э, принцип картотеки индивидуален, в каждом кабинете. Да. Простите, можно. Да. Извините, Спасибо. А, Елена Львова, Индифас Украина. А, у меня количество вопрос, вы говорили о том, что.. А... Предполагается сокращение штата сотрудников, Татьяна об этом говорила. Скажите, пожалуйста, вот когда вы встречались в Министерстве обороны, речь шла о том, назвали ли вы приблизительный процесс, какое количество сотрудников планируется сократить. Будет ли Харьковская область использоваться как пилотный регион, а потом это все будет распространяться, на всю Украину? Вот, если можно, подробнее вот эту вот сторону опишите. Действительно, будет использоваться как пилотный регион, как вы сказали. Вот, но у нас есть, в принципе, инициативные люди в других регионах, которые тоже готовы поддержать нашу людей и готовы включиться в процесс информации. Это раз. По вашему вопросу, по сокращению штата, если надо будет, мы пока что конкретно никого не собираемся не увольнять, не набирать. По поводу штатов это будет необходимость, такая сократим. Будет. будет ну, мы смотрели, вот на сегодняшний нет. день, смотрите, на сегодняшний день районный военкомат это ну, в среднем там 40-50 человек, четыре отдела основных, два из них занимаются практически аналогично, совершенно аналогично, то есть процентное соотношение приблизительно 25 да, Но дело дело не, не в том, чтобы сократить людей. Дело в том, что нужно изменить принцип их работы. Здесь э, основное, ну, если мы посмотрим по фальковской области, это не очень большое количество людей на самом деле. Э, речь не, не об экономии э, бюджетных денег путем сокращения количества сотрудников. Да? Их нужно заменить на, э, на людей, плюс создать им такую, такие условия, при которых они будут э, э, качественно выполнять свои обязанности. На сегодняшний день, есть, даже если мы там, вот половину уволим, ну, чуть увеличатся очереди, да, если мы не изменим систему. Или же, наоборот, мы наберем сто, еще там 100 человек, увеличиваем штатное расписание, но будут ходить люди на зарплату в 2000 гривен, они там что-то будут изображать, там бумажечки перекладывать. уменьшится очереди, но не изменится сам э, принцип работы. Еще у меня уточнение по алгоритму. То есть вы в течение 10 дней хотите наработать какой-то проект, а, а, пакетов авгономов. Передать их Минобороны. Дальше Минобороны с ними работают как Минобороны. Нет, мы, мы делаем полностью. полностью. Нет, мы делаем полностью проект реформы. В Минобороны наблюдается кадровый голод в, так сказать, в сфере внедрения реформ, да? ну, и проведения реформ такого количества людей, которые могут заниматься полноценно анализом э, и структурированием этой реформы, их просто нет. Поэтому есть договоренность, что мы э, прописываем весь процесс реформы. Э, нам дают человека, который документально поможет оформить, потому что ну, у них же там есть свои службы. Да, это связано... То есть вы в течение 10 дней готовите свой к вам, вы даете его в Минобороны, Вместе с этим человеком дорабатывайте, и дальше уже э, как, пакет законопроектов идет по своей дороге через Минобороны, заседания. Приблизительно это, так, да. то э, те сроки, которые я сказала относительно 10 дней, это э, время принятия э, гражданских общественных инициатив. Mm -hmm. То есть мы в это время будем mm -hmm. принимать э, замечания какие-то и какие-то предложения. На анализ уйдет еще ну, около недели, потому что основная концепция уже разработана, нам ее нужно дополнить, потому что ну, то есть чем больше людей принимают участие в обсуждении, и это конструктивные предложения какие-то, тем эффективнее будет на выходе результата. Побленко, газета, есть. У меня вопрос ко всем участникам конференции, вот вы упомянули о том, что хотите отказаться от повесток и заменить их некими механизмами э, мар маркетинга. Вот, ну, например, я просто не совсем поняла, что вы имели виду. Вот есть призывник или человек, которого нужно Вы Вместо того, чтобы внести им в повестку, что вы с ним делаете? Мы в первую очередь с ним общаемся. Просто есть современные средства коммуникации интернет, электронная почта, смс, смс рассылка. Вот и не обязательно человеку сразу сажать в газету и вести на бумагу. Для начала нужно поговорить. Выяснить, скайп человека гораздо сложнее, чем выяснить его адрес проживания Я, честно говоря, не серьезно в этих вопросах. У нас есть специалисты, которые занимаются... А мне это видится намного более сложной схемой, чем прийти домой и принести бумагу. Ну, я, я, я понимаю, что я... Да, да, это, это будет это легко. С каждым человеком поговорить <свят> и мотивировать его вступать в вооруженные силы. Это будет нелегко, конечно. Поэтому здесь должна работать большая команда, и команда именно профессионалов. Чем Эту команду мы и хотим создать И создать им систему работы, и дать им современные инструменты для работы а не эту старую архитекту, которая покрылась Просто Эффективности от, от такого привезда очень мало. Но ну, по месту. Схватили человека, привезли на сортировку. Э, заставили медиков провести... Вот еще такой аспект один. Медиков, э, на медиков давят, э, тех, тех людей, которые проводят медкомиссию. И заставляют, э, чтобы они проводили медкомиссию в течение одного дня. И сами медики обращаются к нам, говорят, а, ну сделай, что-нибудь там. Потому что это невозможно, человек, у человека там, куча хронических заболеваний, мы даже не можем проверить на ну, нарколога или психиатра, потому что в течение одного дня на нас давят помощь, чтобы мы провели это э, свидетельствование так сказать э, медицинского состояния. Эффективности от такого призыва очень мало. То есть, без того, можно разослать все повестки, да, э, но человек, который хочет, хотел бы служить, имеет обстоятельства Которые не позволяют ему пойти сейчас, но он может записаться в следующий призыв. Ну вот то, о чем мы с Ириной говорили. Да, вот за вами сидит супруга как раз человека, который... Ну, сейчас его отпустили слава богу, но он пойдет служить вам. Его схватили там тоже э, и до всех возмущает, Потому что человек не против служить. мне просто никто не разговаривал на эту тему. Его схватили и повезли он говорит, я не против, ну, не сейчас, месяц дайте, я дом там дострою, или там ребенок должен поступить у кого-то, да? Я запишу в следующей связи, но нет такой системы, которая позволяла бы этому человеку донести, что он хочет служить. И у нас масса примеров, когда человек хочет служить. Приходит в военкомат, попадает на какого-нибудь дядю Васю, дядя Васю говорит, там наше нас сейчас все ну, Это реальные у нас... Медик 92-й бригады, один из ведущих медиков на линии фронта в секторе А, два месяца ждал, пока его призовут. Он специально приехал из Израиля для того, чтобы записаться с добровольцем, медик, он анестезиолог, очень высококвалифицированный. Два месяца ждал, пока его такие вызовут. И пока он не настоял, его не призвали. Это тоже Правильно ли я поняла, что при новой системе сотрудники военкомата сначала будут обзванивать или там переписываться с потенциальными военнослужащими, и выяснять, хотят ли они служить, а кто не хочет, тот -то и не пойдет? Вы понимаете, мое мнение, лично мое мнение, мужчина не имеет права называться мужчиной, если э, для страны тяжелое время, когда есть реальная угроза, он не соглашается выполнить свой долг. Но это мое частное мнение. мнения. я женщина, я регулярно бываю на фронте и вкладываю там массу времени в повышение оборотной способности своей страны, потому что у меня есть дети, и я внутренне я не соглашаюсь. Я понять принцип. А если, вот, если как бы, человек совсем не хочет, есть, вот, если он совсем не хочет значит быть. общество должно знать об этих людях. Возможно, не система наказания, да? но ну, какой-то... Ну, Зурный список. Ну, не совсем. А почему работодатель потом не имеет права знать, допустим, при приеме на работу, почему работодатель не имеет права знать, что данный мужчина не оказался достаточно ответственным, тяжелым для страны времени? Имеет право знать или нет? Спасибо. Дмитрий Гернет, ЛСРУ. Алексей кухонный, не даст соврать. Мы говорим, что военкоматы вручают... Нам не систему военкоматов надо реформировать, а систему мобилизации, которая согласна закону о мобилизационной подготовке и мобилизации. Повестки вручаются. Где девушка? На работе и по месту жительства. Кем? Штабами и участками оповещения, но не военкоматом. Это прописано в законе. И военкомат сейчас использует не свою функцию. И обвинять его не надо. Вам ответ. Проведены родные учения. Собрали две роты территориальной обороны. Одну при Киевском военкомате, труп при Дергачевском. Потом пришел приказ провести батальонные учения в составе этих двух род. Технику не привлекать. Поэтому их и записали туда. Это прове... можете спросить у Александра Заливана, он вам разбирался с этим, он вам это подтвердит. По вопросу компьютеризации, вопрос к Охангу, сколько компьютеров в области сейчас могут вести учет и на какой программе, если вообще эта программа по учету учетному ресурсов? Сколько? Ответьте мне. Я вам отвечу на ваш вопрос. Дело в том, что вы о вас не слышали, когда я рассказывал про автоматизацию банкоматов и про то, что мы... Нет, сколько сейчас реально компьютеров? Ну, по всем банкоматам. По областному я ничего не ходил, пока меня там не считал. В в районе, реально. Я вам расскажу в Киевском военкомате... Порядка 20 компьютеров. Сколько из них получили доступ, До, допуск, провери, поверены и получили разрешение на ведение мобилизационного учета? А их всего два в области, можете а мне вопрос. не говорить. Можно мне сразу да. речный вопрос? Скажите, пожалуйста, вы согласны с утверждением, что систему военкоматов нужно реформировать? У нас всю систему мобилизации нужно реформировать. Конечно. А об этом, я да. об этом и говорю. Не только военкоматы, а нужно городские власти реформировать, областные власти реформировать. Все это нужно реформировать. И в отделе мобилизации. Вы предложение, а в течение дней подать Мы предложения, если не весят на интернете. Вы меня просили просто. Но Вы говорите про, в частности, какие-то разрешения на использование программы. Ну, мы говорим о помощи. А я говорю о разрешениях. А вы говорите о, о какой-то конкретной проблеме. Мы изменить этот закон, то есть нам дали добро на то, чтобы мы относились к законодательной инициативе. Мы для того взялись решать эти вопросы, чтобы решить все эти мелкие проблемы. И последний вопрос. У нас есть особое положение в стране или нет? Это вопрос прекрасный. Это не в нашей компетенции. Нет, ну мы говорим о мобилизации. Согласно закону мобилизации мобилиционной подготовки. должен приниматься президент и Верховный Соответственно, Такой закон не был принят. Какой закон не был принят? Откройте закон о мобилизации мобилиционной подготовки. Не военного, а особого положения. Откройте закон. Особый период, период, да. Сейчас относится, есть инициатива одного из депутатов Верховной Рады. Я принимала участие в обсуждении, внесения внесении изменений в данный законопроект. Он касается э, подписания контракта для военнослужащих. Э, ранее была и до сих пор пока действует э, формулировка о том, что контракт для военнослужащего действует до закинчения особенного периода. Ну, если по сути я полностью не буду зачитывать изменения, но основные изменения касаются формулировки до закинчения особого периода. И проволировка новая, если ее примут депутаты, она будет звучать э, сроком на рик, а э, год до закинчения особого периода. И военнослужащий, вернее, мобилизированный, который сейчас проходит службу, может подписать контракт сроком на год. Его это очень у них отпугивало. Это после того, вот да, Совершенно верно. А Но, собственно говоря, э, служба по э, мобилизации, она дает э, несколько преференций и ребята некоторые принимают решение снова пойти по поездке да вот мы знаем с вами нашего замечательного мамалуя который второй раз пошел по поездке ну то есть если человек идет по мобилизации у него есть некие преференции но первое мы все знаем для сохраняет рабочее место он получает плюс заработной платье военнослужащего и Боевую, если он находится в зоне боевых действий, он получает еще среднюю свою заработную плату. Это, конечно, дополнительный плюс. Но он, вот, да, там есть свои нюансы и по минусу. Те, кто хотят подписать контракт, ранее боялись, потому что было непонятно, на какой слог подписывается. Ну, то закинжено, то... может быть, 20 лет, может быть, мы в следующие 50 лет еще с вами будем жить, и не конкретно, да? Ну, я надеюсь очень, что... Депутаты Верховной Рады услышат меня, потому что я не сама это придумала, мы обсуждали это с подопечными. то подопечными. Многие армейцы говорят, и те, кто сейчас слушает, что это просто необходимое изменение. Оно поможет сделать э, нашу армию более профессиональной. Потому что, собственно, вопросы мобилизации, они тоже очень ну, такие, мной, много продуманы, и с многими людьми я уже общалась. Мобилизация неподготовленного человека, даже если он является офицером, но по сути он там проходил, например, военную кафедру давно, 20 лет назад. Человек прошел военную кафедру, у него есть звание офицерское, ну, у него нет навыков, как правило. Он приходит в учебный центр. В учебном центре какие-то знания выдают, какие-то нет, но по сути на передовую приходит не очень подготовленный человек. И нужно еще какое-то время, пока он научиться обращаться с оружием, научиться защищать себя, научиться жить в этих условиях. Гораздо эффективнее дать преференции тем людям, которые уже мобилизированы, и они уже воюют, у них слаженные подразделения, они знают свою работу уже, потому что война – это работа. Там нет никакой романтики. Это очень тяжелая работа, на самом деле. Она монотонна, она требует большого количества моральных, физических сил. Там нет такого героизма, я часто слышу здесь, в мирной жизни, о, они герои. Там нет этого, ну, они обычные люди, не такие же, как мы. Они просто совершают поступки каждый день, которые э, дают нам право гордиться тем, что они наши герои. Но они самые обычные люди. Так вот, эффективнее э, этим людям дать преференции для того, чтобы они подписали контракт и стали, ну, на какое-то время стали кадровыми да, контрактами. Ну, я должен сказать, что по поводу ученика реальной обороны. во первых мы перепутали. Не Дергачевская а Змеевская. Во-вторых, она существует исключительно потому, что громадская самооборона таким образом легализовала своих бойцов Зулочевская, а... извините. Нет, Змеевская. А... А... а по поводу Киевской, Киевской роты нет. Принимал участие в учениках. первый отряд обороны Киевского района, который был сводный со всех районов по области. Да. Киевский район там он выставил пол завода. В районе. Ну, при Киевском Да, так вот, я как бы знаю эти по наслышке, потому что я на них преподавал противотанковую оборону и военную топографию. Так вот, этих же людей потом показали, как стрелковый батальон. Ну, вы качаете АОЙ, а мои люди принимали участие и в одних учениях, и во вторых. И во это, второй это раз их. Это родные учения, это батальон. Не молодой человек. Да, пожалуйста. Не было родных учений. Я считаю, что это мое Я думаю, что мы уже, когда мы хотим услуги, должны понимать, как. по теме ведущей тематики. Вам больше копитеяю, потому что государственный бюджет уже сформулирован, уже принятый. А 2015-2016 будеты премальные такие. За какие расценок будут? Разработка этой реформы ведется исключительно на волонтерских основах. Внедрение, внедрение, безусловно, будет, внедрение, безусловно, будет нести за собой изменения в финансировании. Безусловно. Но это возможно. Мы же знаем примеры. Сейчас Министерство обороны получило дополнительные средства путем через кабинет министра. Есть, вносится изменения в бюджетное финансирование. Мы очень на это надеемся. Мы очень надеемся Я на Скажите, в самих военкоматах знают ли о вашей инициативе? Возможно, они согласны вам помогать, возможно, наоборот, отговаривают вас от таких вот какая? Мы проводили круглый стол, инициировала сама приблизительно месяц назад. После этого круглого стола. В областном военкомате было общее собрание, ну, общее, условно, общее, да, то есть присутствовали активисты, э, мы вот присутствовали, еще были как раз ребята вот из Змеева, э, мы общались с замвоенкомом э, и даже договорились о том, что мы будем консультироваться с ними в нужный момент э, как бы по, по поводу э, разработки. Ну вот именно эта реформа. Потому что ну, я, например, вообще являюсь дилетантом, да, то есть Я пишу только результаты их работы. Я могу проанализировать и домыслить, почему они там, что они там делают не так. Но саму систему я не знаю изнутри. Поэтому нам в обязательном порядке нужно с ними в том числе консультироваться. Но это не значит, что мы будем писать под копирку то, что они говорят. Да? Я, допустим, как работодатель хорошо понимаю патровый вопрос. И... Ну, Вопросы должностных обязанностей я распишу лучше, чем кто-то другой. Потому что, ну, просто потому что я уже много лет являюсь сама работодателем, принимаю на работу. Да? Но нюансы работы, все, все сферы их ответственности, в любом случае, они будут нам подсказывать, говорить. Ну, что... не согласны. Да, коммуникация только... есть, можно, да, конечно. Можно. Можно. Я еще после этого встречался с областным военным полковником Кузерки. Очень рамотный адекватный специалист. Вот, и он поддержал все наши идеи, инициативы. И присутствовали на встрече его подчиненные. Он всем говорил записывай, записывай. Чтобы все не дай бог не забыть, потому что идей действительно достаточно много. Вот, поэтому в принципе он полное содействие обещал нам оказать. Они сами, они сами же страдают Я от это этой системы, системы. Сегодня на сортировке коллеги, писать, да, -то да, мы тоже коллеги, пишут, мы сегодня буквально в коренье прискорпливались. Вот здесь вот и есть вот смысл того, что вот эта система, она, кто бы не пришел в альбома, какой бы замечательный специалист, сама система не дает работать эффективно. На них давят сверху планы. Методов воздействия на общество у них нет, и поэтому они Своим подчиненным, которые... А, так, а, да, то есть, у них просто нет даже этого инструмента. Здесь коммуникация в том числе нужна, потому что им и в ТСМИ нужна помощь. Они рады бы чем-то распользоваться. Возможно, они не имеют такого опыта, как, как у нас. Да? Они жили в этой системе, все устраивало. Тут бац, война. Тогда может реформировать не военкоматы, а министерство обороны, раз они все равно давят на эти Там есть уже люди, которые надо замахиваться на то, что Чтобы ты реально можешь сдвинуть. Я бы не брала за очень глобальную. Это и так достаточно серьезная проблема. Но, ну, я предпочитаю браться за те, за решение тех вопросов, решили, ну, когда я уверена в своей силе. Здесь я понимаю, что это в наших силах. Мы понимаем проблематику, мы знаем практически, ну, практически полный путь решения. Ну, а остальное это уже там технические нюансы. Еще вопрос. Да, Таня, вот на прошлой конференции когда ты была с Медниматовым, и как раз тоже говорили, начинали говорить о реформе а, системы оппозиционной, да, и люди говорила о том, что. Вы видите такая система, когда все мужчины предыдущего возраста, которые пройдут Проверку, будут признаны здоровыми пригодными в, в военной службе. Да, будет создана как бы, система откладывания телефонов. То есть он такой израильский принцип, да, когда, mm -hmm. ну, когда действительно не только израилья не ходят с советскими потомаками, да, mm -hmm. а им ну, приходят осторожные проценты, в течение двух часов там возьмется mm -hmm. на дружьё. Вот. Ну, сутки, на самом деле, до, ну, до полной демобилизации. Как бы, вот. И э, у него вот, там была такая м, идея, относительно которой я, например, ну, еще до конца ну, не выработала свою позицию. О том, что дальше призыв должен происходить в некоторой степени ну, рандомным таким способом, способом же Что с одной стороны, ну, вроде бы как странно, потому что мы отдаемся на волю слепого случая, а с другой стороны, может быть, лучше слепый чем там пьяный войнком, ну или не, не профессиональный Вот что ты об этом думаешь? О, ну, вот, вот, вот. Если, если система будет автоматизирована, если, будут, если будет база данных, если будет проводиться среди специалистов одного профиля, ну, скажем, у нас есть некая, в базе данных есть несколько там, 100 танкистов, резервистов, она да, а нужно отобрать всего 10. Почему не с Почему не? Не вижу. То есть это может уменьшить какой-то ну, какой коррупционный момент. Ну, то есть как, Получается, что мы убираем человеческий фактор каким-то образом из выбора да? мы выбираем ручную эти 10 сотрудников, штатом писателей. У нас настолько низкий уровень доверия к венкоматам, что э, даже если мы будем рассказывать, что там э, младенец руками вытаскивает бумажечку с телефона или с номером военнослужащего, все равно никто не будет верить, пока они не начнут работать открыто, пока они не начнут пользоваться, не начнут пользоваться доверием, да. Ну, просто мы же в реалиях живем, да? Я не буду верить даже жеребную. Разве что я сама. Такого что... инкома, они на фасад. Во время атаки фасад. Дед Паук, он там на фасаде, вам такого делает. Он надо спину прикрывать, будете... а вот бумажку. Будет, я писать. с вами жаль, ага. Пожалуйста. Сейчас основная масса военкомов мобилизованные. И многие, здесь. я честно говорю, здесь, здесь. партнер мобилизованный. Куда? Сам Шватову. Нет, Семенович пошел. Да. Я говорю, в Харькове, в, в основной массе. Сейчас во всей профессии. в смысле военкомы. Военкомы мобилизованные. и стали францовым. Практически а -а -а. никого, они все ушли на пенсию. Но проблема в том, что ну, давайте. сколько? Ну, два человека осталось, три, максимум. Ну, можно я вам, ну, давайте мы вернемся. Может быть, у кого-то есть, ну, да, мы уже услышали его. Мне нравится. Почему? Леня Маслов, он же математик, и... Ну да, и метод Случайный чисел, он работает, для него понятие. Еще есть вопрос, помните, Татьяна, вы упомянули об этом круглом столе в самопомощи с военкомами, вы, и вы говорите, что они там идут на встречу, но я помню, что там представители военкомата говорят ну, диаметрально противоположное. Нам не хватает людей, дайте нам еще 20 человек на каждый военкомат. Вот ну, Совсем, да, совсем не то, что... Не думайте, что будет какой-то арифрид. Был... Да, конечно, мы у, согласно... это... у нас было еще несколько рабочих встреч, и мы ну, ну, количества сотрудников ничего не вот Есть очень хороший пример, я не помню, кто его сказал, когда в банку с солеными огурцами бросают свежие. Кто-то сказал, я просто вы запамя того но это очень хороший пункт. ну да. просто вместо трех литровых взять пяти называть туда свежих они все останутся левыми результат будет же. поэтому давайте вы, то есть вы уверены что они не будут так вот и с тобой вам сопротивляться сопротивляться кто так будет кто-то нет разные люди служат будут сопротивляться но у нас есть уверенность в том что мы поговорим это я чувствую себя сила я поддерживаю поддержка. поддержку. вы сказали, что у нас особистая разговора. А вы будете, например, будете такие загадные если человек, когда вы то не ждете этих поведомлений, она в Так, конечно. Я, я уверена, что саме. Прихід особистий має бути на першому місці. И мало того, я думаю, что має бути система заохочення для тих людей, які прийшли військомат самостійно и подали себе как боевую одиницю, что сгодно идти до ЛАП в Украинскую армию. Так, сейчас уже изменено, если вы знаете, то Наші військомати, Харківська область, участь у пілотному проєкті щодо работе роботи та психологічної підтримки. І штатный штатний розклад е, харківських військоматів, туди введені штатні психологи та социологи. Тобто процес реформування військоматів на що але е, ті психологи ще просто не имеют вони ще не мають механізму для качественной работы. Выполняют в Да, да, в психологии другой школы, российская или европейская? Тут две школы есть, понимаете, в чем дело. Один психолог российский уже в госпитале поработал, человек выбросился из окна, простите. Результат работы российской психолога. Эти психологи вообще отбираются. Я лично знаю практически всех психологов, которые работают в аренкоматах. В основном это... И они все аттестованы, в основном это антикризис, это асоциация антикризисных Они должны оценивать человека, они, провести, они есть, будут проводить оценку. Людина пришла до войскомата, говорит, я желаю слушать и вступить власть украинской армии. С ним працует психолог, проводит спик-беседу и рекомендует, например, до якого-то спик-беседа. Есть еще и особенность. Но у кожного сископа специальности есть своя особенность. есть, да? Живу. Там вот снайпер наш, садить, <соединяющие> <Здравствуйте. соединяющие> Кстати, трое детей и сам пришел в прошлом году в августе военкомат, взял три недели, <соединяющие> три недели для решения вопроса, вот как рассказывал, Да, было. то есть обязательно я должен быть центральный повестник. Слушать в почетно, к а, вам относятся уважительно на стадии того, как вы пришли военкомат. Уважительно, уважительно это не значит, что там, красную дорожку стилят или кланяются вам, или флексуют. Уважительно это значит, принимают в расчет ваши обстоятельства. То есть, если человек знает, что это у него какие-то проблемы, можно идти до вискомата, я там видел, вас буду вырешивать, но я на не пробую, чтобы не хватало это на бусы, потому я вы сами работаете в вискомат им и, и саме про это я говорю. Людина Человек хочет служить, но я выражает, вы не могу. не могу. У меня там, ну, или дедушка вы не родилась, или а там горова делится, или а там, ну, надо картоплю выкупать. Да, у меня там дедушка стоит на посту, он страдает даже не, не, не за семью. Он говорит: Мне картоплю нужно купати. Ну, это реально. И поэтому человек приходит и говорит: и говорит Я могу записаться, например, у добровольце, но я могу піти служить там в и рик Все, его вносят в всю базу. На передодание ему там приходит э смс-как, туда, там, в собі туру можно даже поднял, выказала бы стороне про центр, я подняла какие-то хлопки, да? Чем болевалось еще? Помогти не в кийс момент, ты че думала, что это? Зачем? А потому что, ну, возможно, потому что болело уже более, да? Что у богатых людей есть такая, ну, думка, что типа забрали, повязали, промыли по танки, а никто не знает, что людина, ну, мало кто знает, ну, правда, что людина может быть на всякий случай, не ясно, я не могу тоже на разбивить. Ну по факту, видишь, забрали, повязали, ебите танк, еще не может биться. Там не можем. Я говорю, что есть масса каких-то других нибудь специальностей, да, ну, ну, там типа сама автоматизация. то есть тот же прессцентр, про который говорите, вот не будет кричать все это разъяснения, потому что. Да, у нас вот сайты и социальные сети будут получать какой-то. Вот это я из-за того, ну, видите, все эти моменты будем объяснять. мы будем встречаться с вашими личными вопросами? Когда будем встречаться? Давай до <проб> сегодня у нас 30 минут, сегодня? Да. Презентацию, ну просто я маю Презентацию привезти в Министерство ну, обороны. Я не могу объяснить. Чтобы уже было не мало, так, или нет, или Ну, приблизно. Это будет приблизно. 25 серпня. Но я сейчас не уверена, что именно 25, потому что мы будем связаны с. ну, сначала мама презентует ее место в России. Потому Просто это. ну, кинец. Я не хотела, чтобы это было 30 или 31, е что люди будут сбирать детей до школы, хотя раньше. То есть, ну, там ждут наши пропагандиты? Да, так Ми робимо це Киеве, Да, мы, мы делаем это автономно. Там есть человек, который будет помогать нам оформить эту, эту, эту презентацию вверх, согласно тех требований, которые выставляются, например, министром обороны. Да, он там. хочет, чтобы мало было такими ця презентація. А всю реформу, всю цю... вони бачать, що її треба, і вони бачать, що треба міня. Це... Жодних заперечень це не бачення реформи, там ну, настільки глобальна проблема там з тими е, Міністерства оборони, що їм просто вони бачать, що є необхідні, але немає не людей і не немає частку, і немає можливості вже для того, чтобы там кто-то этим занимался. Да, Они не ожидаем дополнительного решения. Они дали нам, ну, нам дали э, бюро на разработку этой. Тогда вас сразу пригласим на презентацию. После месяца, наверное, связана незначительная. Да. Да. Спасибо. Спасибо вам, Легина. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.